Всем огромный привет! Всем огромный привет! Очень рада всех вас видеть! Так как у нас прямой эфир, то подождем Чуть-чуть пока соберутся все, кто планировал сегодня присутствовать. У нас сегодня очень-очень интересная тема, а именно мы с вами поговорим о 12 доме. И предварительно я попросила вас написать то, что вы слышали о 12 доме, страшилки о 12 доме так как действительно это такой дом нашей натальной карты, о котором редко можно услышать что-либо хорошее. Больше он связан действительно с каким-то негативом и лишениями. И мои предположения подтвердились, когда я получила ваши ответы. Вы писали, что 12 дом у вас ассоциируется с тюрьмой, изоляцией, одиночеством, депрессиями. Даже когда вы готовили вопросы к эфиру, вы спрашивали, чем грозит Венера в 12 доме. То есть уже в самом вопросе есть вот эта негативная коннотация. Далее вы писали, что вот Луна Юпитер у меня стоит в 12-м, решила прочесть, что это значит, чего только не начиталось. Далее вы писали, что да, это не дома, а беда. Но правда уточнили, что этот дом дает духовную силу, и это меня порадовало. Вот, кстати, писали о том, что если Солнце стоит в двенадцатом, это значит, что муж будет подсудимым. Ну и, конечно же, о том, что 12 дом отвечает за переезд и иммиграцию. Сразу хочу сказать, что в астрологии, в принципе, любая планета и любой дом имеет разные уровни проявления. И зависимо от того, как мы работаем над собой, как мы развиваем те или иные качества в своем характере, мы развиваем определенные планеты и дома, которыми эти планеты управляют. Соответственно, мы можем своей работой вывести тот или иной дом, как он функционирует, из одного уровня на другой, работая над своими качествами и характером. Соответственно, если этой работы не происходит, тогда случается сбой системы, и тогда 12-й дом начинает вредить человеку, приносить урон, ущерб, отнимать э, то, что э, слишком много ворует его внимание. В целом, на мой взгляд, 12 дом учит в первую очередь быть в согласии с собой и понимать себя, безусловно, развиваться. То есть, э, если мы рассматриваем... Двенадцатый дом, мы должны понимать, что этот дом всегда нас возвращает вовнутрь в самих себя. И это не тот дом, который отвечает за советы, за то, чтобы искать ответы, ну, скажем, которые нам дадут другие люди. Этот дом говорит о том, что мы должны искать ответы в самих себе. И, соответственно, если у вас в 12-м доме много планет, в частности, есть личные планеты, то ваш жизненный путь — это как раз-таки поиск себя. И м -м, ваша натальная карта в таком случае говорит вам о том, что вам нужно всегда прислушиваться к себе, а не к мнению окружающих. И, соответственно, управляет... Двенадцатым домом у нас в первую очередь Нептун, а также Юпитер. Мы знаем все, что Нептун — это планета тайн, это планета иллюзии, обмана. Поэтому то, что мы слышим о двенадцатом доме, это все связано с этими понятиями, с, тайном, с тайной иллюзиями, обманами и самообманами. И еще один уровень э, проявления 12 дома — это духовность, это то, о чем вы упоминали, это уже имеет отношение к Юпитеру. Ну и развитие себя, э, развитие своих э, как качеств характера, так и развитие мудрости, правильного отношения к жизни — это тоже у нас понятие, которое мы относим к Юпитеру. То есть, по сути, э, Управители этого дома отвечают на вопрос, почему с этим домом связано столько предрассудков. На самом деле, 12 дом в натальной карте — это последний дом, и он отвечает за перезапуск определенных процессов в жизни человека. И людям с сильным 12 домом приходится эти перезапуски переживать Часто, до тех пор, пока они не найдут себя и не будут жить в полном согласии с самими собой. Соответственно, если у вас стоит планета в 12 доме, то она имеет свойство прятать все внутри себя, не показывать это наружу. И прятать она может как хорошее, так и плохое. И в связи с этим она склонна очень быстро засоряться. И э, если эту планету не чистить, то э, потом придется вынужденно это очищение пережить. Сейчас я объясню, что имею в виду. К примеру, если у вас в 12-м доме стоит Венера, то это придает э, вашей вашему способу любить окружающих определенную жертвенность, то есть вы склонны э, мириться с тем, что вас не устраивает, э, умалчивать то, что вас могло ранить или задеть, то есть как-то свои чувства закапывать внутри себя, принося в жертву таким образом себя, свое состояние. И со временем, конечно же, эта Венера будет забиваться, она будет... Э, таить в себе вот эти обиды, которые накапливаются годами. И как 12-й дом в таком случае будет проигрываться? Он проиграется тем, что внезапно может уйти из вашей жизни человек, который причинял вам боль, страдания. Или же в особенно таких тяжелых случаях вас может прям реальность вытолкнуть и заставить сменить город, в котором вы живете, или даже страну проживания. То есть, по сути, 12 дом имеет такой уровень проявления, но он начинает себя так показывать только тогда, когда уже ситуация запущена. И когда другого выхода, по сути, как... Другого способа, даже я бы сказала, как человека заставить обратить внимание на эту тему, другого способа Вселенная не видит, чем вот такие кардинальные меры. Поэтому в первую очередь планеты в 12-м доме тоже нуждаются в том, чтобы иметь свой голос, и они хотят быть услышанными. Только... Опять есть нюанс, что двенадцатый дом не дает возможности в лоб заявлять планете. Нужно искать, скажем так, способ это все выразить. Двенадцатый дом связан с фотографией, кинематографом, то есть это создание образа определенного. И поэтому очень хорошо прорабатывать планеты в двенадцатом. Через творчество и через какие-то э, образы К примеру, если у вас управитель первого стоит в двенадцатом То вы можете взять псевдоним Или э, выбрать себе сценический образ э, Образ создать виртуальный, рабочий Который будет помогать вам показать себя, проявить себя Но не прямо, а косвенно Соответственно, вот 12-й дом любит, когда создается определенная иллюзия, какое-то другое измерение, другое пространство, в котором этот человек существует. Это на самом деле очень-очень интересная тема. Конечно, во многом проявление 12-го дома зависит от того, насколько он выражен в карте и какие именно планеты находятся в этом доме. Но в любом случае, когда мы включаем 12 дом регулярно, постоянно, то это приводит к очищению нашей жизни. Мы освобождаемся от каких-то пороков, предрассудков. И как происходит включение 12-го дома? Мы медитируем, уединяемся, прислушиваемся к себе, обращаемся к Богу, к высшим силам. Так как двенадцатый дом связан с темой веры во что-то, и не обязательно это религия, это может быть просто вера в высшие силы. То есть религиозность не имеет отношения к двенадцатому дому. Религиозность это то, что у нас идет по девятому дому, когда человек просто выполняет какие-то ритуалы, традиции, чтит. Это девятый дом. Двенадцатый дом это то, что идет изнутри. То есть это именно вера. В первую очередь вера. То есть самый простой способ, как включить 12-й дом, это молитва, медитации, аффирмации, это уединение, ретрит. Это ситуация, когда вы на время уезжаете для того, чтобы поразмыслить о своей жизни, о своих целях, о своих приоритетах. То есть вы пытаетесь установить контакт с самим собой. Не делать так, как вам говорят делать, а делать так, как именно вы считаете нужным. И как раз таки определиться помогает уединение. Именно уединение включает 12 дом. Плюс ко всему, конечно, 12 дом включается через управителя. И вообще, вот где у вас стоит управитель 12 дома, это та сфера жизни, которая требует... Перезапуска и вот, прям чтобы вы создали какую-то совершенно другую реальность. То есть, по сути, вот те данные исходные, с которыми вы родились, они будут очень сильно меняться в течение жизни в лучшую сторону, если вы работаете над своим 12 домом. К примеру, если у вас э, управитель 12-го стоит в шестом, то вы имеете возможность улучшить свое здоровье, то есть вы могли в детстве быть очень болезненным ребенком, постоянно э, были какие-то нюансы со здоровьем, но впоследствии вы обрели свою философию, как нужно заботиться о своем теле, и это помогло вам э, в зрелом возрасте чувствовать себя лучше, чем в детстве и в подростковом возрасте. Ну или тот же шестой дом, это также работа, то есть... Э, Задействуя управителя 12 это поможет вам создать что-то совершенно уникальное, неповторимое по теме вашей работы, то есть стать самому работодателем, создать работу мечты для других людей. Вот. А если вы просчете такой классический вариант, как трактуют управителя 12-го 12 дома в 6 то это безработица, и постоянные проблемы на работе как вы понимаете это так может тоже проигрываться но только в запущенных случаях когда человек не ищет работу которая будет приносить ему удовольствие которая будет способствовать его развитию а когда человек просто ищет работу лишь бы быть занятым лишь бы не сидеть без дела нужно понимать что 12 дом это то, что помогает нам синхронизировать свою жизнь с нашей миссией настоящей. То есть, вот опять же, поговорим о том же шестом доме. Вы можете поначалу устраиваться на работу, которая действительно будет вам нравиться, но если это не ваше призвание работать в этом направлении, то вас постоянно будет оттуда что-то выталкивать и будут проблемы. Таким образом, Вселенная будет вам говорить о том, что «слушай, это не твое направление, тебе нужно заниматься чем-то другим, твое призвание в другом». И если вы правильно воспримете эти знаки Вселенной и смените направление деятельности, то вы сможете действительно преуспеть. То есть, если копить ошибки… Если не нарабатывать опыт, не развиваться, то 12-й дом будет э, исправлять вручную эти ошибки. И это исправление может происходить в достаточно такой резкой и неприятной форме. То есть в первую очередь нужно быть заинтересованным в развитии. И тогда вы сможете видеть вот эти знаки, которые поступают, и вовремя э, себя менять в соответствии с ситуацией. В первую очередь, работая с двенадцатым домом, я бы советовала вам проанализировать его управителя. Где он стоит в вашей натальной карте, насколько он вообще выражен в вашей карте. И именно управитель 12 двенадцатого дома запускает процесс восстановления вашей реальности. То есть он помогает вам установить правильные базовые настройки, как вам нужно жить чтобы быть в соответствии с самим собой. То есть, по сути, если тот же пример управитель 12-го стоит в вашем шестом доме, то если вы работаете на своем месте, то все остальные сферы жизни будут приходить в порядок вместе с темой работы. То есть это какая-то такая базовая опция, которую вам нужно выполнить ради того, чтобы... Эм, находиться на своем месте, и тогда остальные сферы жизни будут приходить в соответствие. Если, к примеру, управитель 12-го находится в вашем восьмом доме, то это говорит о том, что тема близких отношений обновляет вас, окружающие люди обновляют вас, тема бизнеса, крупных финансов это то, что способствует качественному перезапуску вашей жизни. И наоборот, если вы не работаете над этой темой, то окружающие будут вас нагружать своими проблемами и будут создавать вам препятствия в личном развитии. Соответственно, после того, как вы проанализируете управителя вашего 12-го дома, можно приступать к планетам в 12-м, если они, конечно, у вас есть. Не у всех есть планеты в 12-м доме. По сути, если планета стоит в 12 доме, то это та тема, которую вы можете скрывать, растворять и обновлять постоянно. То есть через эту планету вы можете менять свою реальность. И если у вас в 12 стоит Солнце и Луна, ну либо одно из этих светил, то это очень яркое указание на то, что вы имеете сильные внутренние возможности полностью менять свою жизнь. И по сути, вы очень сильно нуждаетесь во всех 12-домных темах. Это у нас ретрит, медитации, визуализации, уединение, миграцию тоже можно сюда отнести, псевдоним. И ваша сила намерения и желания очень и очень серьезная вещь. То есть вам нужно вот прям контролировать, что вы желаете другим людям, иначе это все может сбываться. И если вы пожелали что-то плохое, то это тоже может сбываться, поэтому вы должны понимать, какой властью вы обладаете. А если у вас Меркурий стоит в 12 вы должны заботиться о том, чтобы все правильно и до конца договаривать. Вас могут очень часто неправильно понимать, из-за этого придумывать какие-то мифы, фантазировать о вас, как о человеке, на фоне того, что вы сказали. Поэтому вы должны учиться говорить емко по существу, до конца договаривать все Плюс все эти моменты, двенадцатидомные, они требуют того, чтобы вы их проговаривали. То есть, если это медитации, то вы должны их проговаривать, если это аффирмации, вы должны это все проговаривать. И если это ваши желания, вы должны заявлять о своих желаниях, проговаривать их вслух. То, что вы просто подумаете, это уже не будет так... Сбываться, так работать, как в случае с Солнцем и Луной. Здесь нужно задействовать Меркурий. То есть, если не разговорная речь, то хотя бы письменная. Далее, Венера. Венера любит все, что имеет физическое тело. Поэтому очень хорошо здесь будут работать талисманы. То, что вот вы какой-то предмет наделяете определенной силой и значением и верите в то, что вот этот талисман, амулет либо какая-то заветная вещь будет вам оказывать помощь, поддержку и будет выручать вас в сложные времена Венера очень любит в 12 доме контакты с иностранцами то есть вам будет приносить удовольствие соприкасаться с теми людьми, которые живут в совершенно иной реальности и, по сути, эти люди будут вносить изменения в вашу жизнь. Если Марс стоит в 12 доме, то очень хорошо будут работать телесные практики и техники. Вообще есть очень известный человек с Марсом в 12-м доме. Это Арнольд Шварцнегер, И все мы знаем, насколько сильно он видоизменил себя, преобразился. То есть это пример человека, который идеально и по назначению использовал свой Марс в 12 доме. И по сути, как вы уже догадались, Марс отвечает за агрессию, поэтому если вы не даете отпор, не высказываете свое несогласие в какой-то ситуации, то Марс будет оборачиваться конфликтами на ровном месте. Этой энергии нужно находить выход. И если вы вовремя не даете возможность этой энергии освободиться, то будут возникать ситуации на ровном месте для того, чтобы вы могли выпустить пар и избавиться от внутреннего негатива. Если в 12-м стоит Юпитер или Сатурн, вам лучше работать с эгрегорами. Это, к примеру, религия. То есть вам желательно быть религиозным человеком, ходить на исповедь, и, скажем так, выполнять определенные ритуалы для того, чтобы свое сознание очищать. Если же в 12 стоят Уран, Нептун, Плутон, то лучше воздействовать через психологию, через образы. Высшие планеты, самые сложные, конечно, в 12 доме, высшая планета и так... Непростые, а в двенадцатом доме тем более. Поэтому к ним нужен особый подход. В данном случае можно смотреть, какими домами управляют эти высшие планеты для того, чтобы понимать, какие сферы могут помочь включить двенадцатый дом и правильно его проработать. На самом деле, работая с двенадцатым домом, часто возникает вопрос: есть ли вообще свобода выбора? То есть это то, о чем я говорила в самом начале, что 12-й дом нас будто бы направляет, и создается все-таки впечатление, что многие вещи предопределены. Раз э, вот то, что нам кажется, мы хотим, это не работает, пока мы не найдем другой путь, который будет более подходящим для нас. На самом деле именно 12-й дом говорит о том, что мы сами можем переписывать свои жизненные сценарии, и конечно, для того, чтобы это происходило в качественном виде, нужно обладать определенным уровнем сознания и понимать, что в твоей жизни не так и в какую сторону ты хочешь это все исправить. Но именно 12 дом как раз таки и говорит о свободе выбора. Он дает возможность нам менять нашу реальность. Но если мы этого не делаем, то тогда обстоятельства делают это за нас. Кстати, 12-домная тема может ярко прослеживаться также в тех домах, в которых стоит Нептун, так как Нептун символически связан с темой двенадцатого дома. Поэтому, если, к примеру, у вас во втором доме финансов стоит Нептун, то вы будете вот эти 12-домные темы ощущать по тематике финансов, то есть, либо вы задействуете этот Нептун и будете зарабатывать через творчество, эзотерику, фотографию, медицину, психологию. Либо также подойдет с Нептуном во втором доме быть благотворителем, жертвовать деньги для тех, кто в этом нуждается. Подходит вести финансовый учет с такой долей беспорядка. То есть Нептун не любит прям строгий подсчет, плюс подойдет визуализация на деньги. И соответственно, если вы этого не делаете, не задействуете нептунианские качества по тематике финансов, то это будет приводить к крупным убыткам, деньги будут сквозь пальцы ускользать, может быть мошенничество, невозможно скопить состояние. То есть, в принципе, вот наша натальная карта – это такие базовые установки, которые обязательно нужно знать и которые нужно использовать. Иначе это все работает, но уже на более низком уровне. И тогда вот все те плохие прогнозы, которые мы читаем, они будут сбываться. И мы будем воспринимать, что это и есть тот порог это и есть тот уровень проявления и больше никаких других уровней нет что конечно же плохо и что во многом очень сильно искажает астрологию само по себе многие боятся ее изучать читает так как думают что э, это только какая-то негативная информация хотя на самом деле астрология это инструмент это то что помогает нам лучше понять себя и более эффективно использовать свой потенциал. В принципе, на этом у меня все. Это такой основной месседж о 12 доме, который я хотела донести. А также хочу вам напомнить, что 5 октября стартует обучение на новом потоке по натальной карте. Так что если вы хотите разобраться со своим 12-м домом, а также со всеми остальными домами и планетами вашей натальной карте, то обязательно приходите, мы будем очень рады вас видеть. До конца этого года новых наборов больше не предвидится, то есть не будет наборов до конца этого года 100%. Так что у вас есть возможность сейчас присоединиться к обучению. Плюс ко всему хочу также... Сделать акцент на том, что в нашей школе вы можете получить сертификат государственного образца, который подписываю я, а также ректор университета государственного. Так что это непростая бумажка. И в нашей школе есть преподаватели, которые ведут практические занятия, проверяют домашние задания. То есть все настроено для оптимальной работы, для того, чтобы вы смогли извлечь максимум из обучения. Поэтому я буду очень рада вас видеть. Это, школа — это на самом деле результат колоссальных моих усилий и стараний за последние полтора года, и я горжусь своей школой, поэтому буду... Очень рада вас видеть в числе учеников. Спасибо большое всем за участие на эфире. Прошу прощения, что последнее время выхожу на связь с вами так редко. Но, как вы понимаете, в нашем современном мире часто происходит так, что чем меньше активность в соцсетях, тем больше активность в реальном мире. Но, во всяком случае, на данный момент у меня происходит именно так. Поэтому надеюсь не пропадать и буду выходить как можно чаще к вам в эфиры. Спасибо большое всем за ваши прекрасные комментарии. Я очень-очень люблю свою аудиторию. До скорых новых встреч. Пока-пока.